Эй! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Сегодня первый полет у Паулы. Она вам расскажет, зачем она это решила сделать. Давай! Я лечу за новыми впечатлениями и за приключениями. Возможно, за самыми яркими впечатлениями, которые у меня будут. Я очень хочу попробовать, так как это очень уникальные впечатления. И, скорее всего, я смогу рассказывать с многим людям. Как прекрасен планерный спорт! Эй! Так, значит, самое главное. Я тебе сейчас покажу самое главное. О, да. А -а -а. прячь карман. Да. да. Э -э Глупо уважаемые любители планерного спорта. Дело в том, что, э -э когда летаешь на планере, мозг не понимает, где ты. Линия горизонта скачет, и, и в связи с этим там у человека там сколько там параметров? 32? 37. Да, воск всегда связывает пространственное положение с перегрузками, со всеми делами, в общем, когда оказываешься в планере, мозг немножко начинает сходить с ума и укачивать даже, даже их смену у капитана яхты укачала как-то, которому в море все пофиг, Славиком его. Укачает, в, в, скажем так, в 70% случаев поэтому ты стараешься, первое, ну, во-первых, есть волшебный пакет, еще это, это абсолютно нормально, потому что потом стесняться ни в коем разе не нужно. А второе... Надо меньше, в телефончик, смотреть по сторонам, то есть ты должна не приборы смотреть, а вот так, как красиво вокруг. Там, там красиво, тут красиво. Ну, хочешь в камеру водить, но главное не концентрируйся на близких предметах. если мы делаем разворот куда-нибудь, то ты смотришь в сторону разворота. Собственно и все. Значит, инструктаж. Парашютик. Сейчас мы оденем. В случае, если нужно будет покинуть корабль, вот здесь есть красные ручки. Вот они. Одна и вторая. Да. Они, их надо потянуть, дернуть на себя. Улетит фонарь, и можно будет из планера выпрыгнуть. Почему это нужно? Ну вот мы можем летать, летать и встретиться с кем-нибудь. Большой птицей какой-нибудь или с другим планером. То есть это гипотетическая возможность. Дальше ты будешь в парашюте. В парашюте вот это кольцо нужно будет дернуть. Сейчас я одену, все покажу еще раз. И пристегнут ты будешь вот этими ремнями. Ремни растягиваются движением в любую сторону. Попробуй. потяни сейчас? Просто поверни. А, ага, все неважно в какую сторону, в любую. То есть нам нужно сбросить фонарь, отстегнуться, выпрыгнуть. Если только вот такой случай будет и, так сказать, я тогда дам соответствующую команду. Паула, сколько ты весишь? Я вешу э, 50 -то. Точно? 56. 50. 50. 50. 50. Да. А, <кхм> но все равно это мало. Вот свинец, который позволяет нам загрузить планер. То есть если бы Паула меньше 45 вес весило, так конечно шансов по у не было Но так как вес 50 и у меня много свинца, я могу загрузить нос Ну вот смотрите, как это выглядит вот. вот уже две свинцовые пластины, а мы их поставим 10 штук Чтобы компенсировать малый вес Паулы и получить нужную центровку в планере На самом деле планер э, лучше всего летает, когда он хорошо загружен это тот вид спорта, Ред, тот редкий вид спорта, где, а, где худеть не надо. Друзья, это тот редкий вид спорта, когда худеть не нужно. Но правда есть ограничение 120 килограмм, поэтому если вы тут собираетесь бодренько поправляться учтите я конечно и 130 могу прокатить но это уже будет не совсем по правилам потому что придется заливать воду в хвост у нас есть хвостовой бак на 6 литров с балластом и вот мы можем залить водички и... но это неправильно у планера получается уже очень сильно передняя центровка Им неприятно управлять в общем ничего хорошего я установил балласт, и в данный момент центровка планера, даже с пассажиром весом 45-50 кг, будет в пределах нормы. Друзья, я хотел вам показать вот это вот место. Это загорелся планер. Вот это вот наше замечательное стекло. Ой, ты что? Да, сделала такую линзу, которая благополучно прям дым пошел. То есть Вау. вот одно место, а это на самом деле 4 года назад было получено рано первое, а это второе. Так что вот так бывает. Вау. А еще, вот это же такая же ситуация была, чуть не загорелась. Поэтому с фонарями надо быть крайне аккуратными. Если солнце яркое, то мы одеваем на них специальные чехлы. Представляешь, какой ужас. Страшно? Неожиданно. Это реально неожиданно. Вот вам выживальщиком, вот вам еще один способ, как добывать огонь да, как, как, в природе. Да, как как добывать огонь в природе? Нужно купить планер. купить планер, да, потом снять с него вот вот фонарь и добывать огонь. Это точно. Построились все, построили, сказал. Отлично. Ну что, товарищи родители, расскажите, во-первых, дайте свое согласие официально. Официально даю согласие посадить вот этого спиногрыза туда и проходить. Хорошо. Мама согласна? Да, согласна. Отлично. Дрожащим А как вы вообще на это решились? Ну, это такой lifetime experience, как говорят. Реально расширяет границы познания и расширяет границы страха, скажем так. Ребенок должен расти смелым.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 Расскажи свои ощущения и впечатления. А Офигеть. Ты, ты только что? Я, я в другой реальности. В другой реальности? <свят> ну <свят> ты открой, Гуль, читай, открой личико. Кто ну, скажи. Знаете, <свят> <свят> жена, какая молодец, первый самостоятельный на дроне. <свят> Пока я там инструктаж проводил студентам, улетела. <свят> <свят> так, Макса, мама летала, ты представляешь? Макс тоже летал, кстати, на планере. Если хотите, посмотрите ролик «Первый полет Максима». Как тебе, Макс, планер понравился? Очень. Еще полетишь? Э -э -э. Ага. В общем, у нас одно небо вокруг. Собака, а ты полетать хочешь? Скажи. Ну, смотри. Нет? Нет, собака не хочет полетать. Парашют одеваем подальше от планера, потому что часто очень бьют пряжками. Планер бедный наш. Хорошо, как ты себя чувствуешь космонавткой? Да. Да. Оп! Так, а, можно и нужно. Сейчас возьмем бутылку с водой. Сейчас возьмем. Тяну парашют. На больших дяди была атрибулирован. Ну, нет, вроде нет. как неплохо. Потрогай кольцо. Нормально. Как кольцо, знаешь, дергать? Не знаю. Знаю. знаешь. Смотри, нужно взяться вот этой рукой. Угу. А вот этой рукой толкать эту руку. А Вот так вот. Нет, не так, а вот а? так. Да. И вот со всей силы. Хрень, только не, да, не да. сейчас, а сейчас. Вот туда ее. Типоже. Идея какая, что вот вытащить за этот шнурочек расчекуется Типоже. парашют, и а ты можешь летать на парашюте. Да. Ногу нужно вот так просунуть, вот так вот держаться лапами, да. опереться на это корыто, и туда вторую ногу и вот так вся Хрясь положить. Ну, давай попробуем. А, Доступать ну. да, нельзя. Нет, ага. Вот так да. Так. Ручкой теперь вот здесь берись. Хорошо, второй. Вот так, отлично. Оставь. Чуть помедленнее, спокойно. А тут уже разогналась. Не волнуйся. Э, как это? Волков Аэро Лайнс летают осторожно. Думчиво. Нам же нужны положительные эмоции пассажиров. Да. а не здоровый хайп. Сейчас будет противный звук. Мы выпускаем двигатель. Смотри а? сзади Поднялся, О, вау, да, я вижу. Оп, могу и собаку взять. Повеса. Повеса проканает. Пошли в окуши. Вместо свинца. Окей. Да, вместо свинца. Собака. Полетишь? Полетишь, скажешь. Не, лучше полежу, посплю, смирит собака. Проверяем. Все пристегнуто. Ну что, готово? Да. Отлично. Сейчас закрываю. Я... Я, я закрываю. фонарь. Все правильно, да, молодец. Все, Окей. беленькие закрылись. Да. Правый, левый, все в порядке Ну что, я проверяю планер Все с ним в порядке ага. И запускаю двигатель От винта Мы ага. можем лететь на встречу с приключениями. Готовы лететь на встречи Да! Готовы? Готовы? Ну тогда -да, полетели. Значит, план будет такой. Мы ага. над этой горкой сейчас развернемся. Ага. Сейчас на север. Ага. Да, влево посмотри. И там далеко-далеко длинная -далеко, гора такая. Да, называется да, да, да. Шабр. Шабр. шабр. Вот сейчас шаб, мы этот Шабр и полетим. Круто, слава. Да, я не хочу сейчас собирать много высоты, потому что это время, и я боюсь, что все не укачало. Поэтому просто вот буквально один ворот сейчас на хорошем восходящем потоке находимся. Вот. И дальше уже по прямой. То есть мы будем летать больше на энергии ветра, чем на энергии солнца. Хотя собственно энергия ветра рождается тоже от энергии солнца. Да. Вот, вот стоящий поток сильный. Да. Вот. Ну, <сосы> мы 5 метров в секунду поток. И ага. прям прет ветер со страшной силой. У меня выключен звуковой вариометр, я его забыл включить. Если ты потом захочешь, я тебе могу включить будет пищать вверх. Но я думаю, что тебе надо это лишнее. Нет, это как-то лишнее. Ага. Я сейчас наберу высоту, наверное, до облака прям. Вау. Если хочешь, хочешь до облака добраться? А, -а, -а можно. Можно? Ну, да. Было бы круто. Но это не а. сложно. Если это не сложно, то все. Да. Вот видите, друзья, стрелка вариометра лежит. Мощнейший поток мы нашли, и благополучно, бодренько. Немножечко, Паула, смотри в сторону поворота, хорошо? Чтоб не укачало тебя. 5 метров в секунду, высота уже 2 километра у нас. И продолжаем набор. Как тебе, Паула, на высоте 2 километра? Очень интересно, чуть-чуть Ну, в крайнем случае ты знаешь, что делать, и это нормально. Да, я думаю, что такие эмоции стоят пакетика. А организм, друзья, привыкает где-то за три полета, вот два-три полета, и после этого мозг понимает, что да, есть какая-то другая реальность, в которой живут люди-птицы, и с этой реальностью нужно считаться. Вот над нами облака, я думаю, что через одну минуту мы будем в районе этого облака. Сзади осталась гора, на которой мы набирали, мы набрали 2200 метров. Доплыка немножко не добрали, боюсь, что Паулу укачает, поэтому решили меньше в этом вот кипятке болтаться. Дело в том, что сильный ветер, порядка 70 километров в час, и наш дрон, диджай, отлично с этим ветром справился. То есть мы смогли, наверное, смогли снять взлет, попробуем вам его показать, как дрончик снимает. Дрон просто бомба. Я от него в таком дичайшем восторге. Вот обязательно сделаю фильм про него. Паула, как бы там... А хорошо, еще, еще хорошо, еще хорошо. Мы летим по долине. С левой стороны под 90 градусов город Варань, а в конце долины город Сестерон. Сейчас мы подлетим вот горе Шаборон называется. И развернемся над шабром и полетим домой. То у нас такой быстрый полет. Сым сюда. А? Но дело в том, что первый раз долго не летают обычно. Как раз вот эти вот 40 минут которые у тебя получится, потому что повторю, что нагрузка очень большая на вестибулярный аппарат. Есть шанс, что ну, практически говорю 80% людей укачивает. То, что ты уже так продержалась долго, ты молодец. Это уже очень круто. Облака, под которыми мы заправляемся энергией. Вот с этой горы мы летаем по на параплане. Да. Вау. Я однажды вот с правой стороны, смотри, там видишь вот такое место лысое. Такой, такой горбик на горе. Вот обрыв-обрыв, но над обрывом есть место с травкой. Вот как раз вот с того места я в обрыв прыгал на параплане. Потому что справа на поле приземлился планерист, и я хотел его спасти. то что он приземлился, у него взорвалось шасси. В общем, было так очень серьезно все. И вот мы его спасли. Ну как спасли, мы прилетели. Казалось, что все у него хорошо, он не выходил долго из планера, потому что ему просто было, ну, не то чтобы даже страшно, а... Э, как отдышался. смотри сверху птичка летает. Она в восходящем потоке находится. И если бы мы хотели продолжать наш полет, ну, я имею в виду, что долго куда-то, куда-то далеко летать, то мы бы, наверное, набрали здесь высоту до облака и полетели бы дальше. Но я думаю, что еще папа хочет полетать. Возможно, да, хочет. Очень хочет. Так, поэтому я разворачиваюсь. У нас высоты достаточно, чтобы вернуться. Видишь, мы как хорошо набрали высоты, что нам ее хватает. И я теперь против ветра двигаюсь в сторону нашего аэродрома. Паула, как тебе шабар? Прекрасно, но полет просто вау. Не знаю, как это объяснить. Такие чувства. С одной стороны, очень хочется приземлиться. С другой стороны, не хочется, потому что очень красиво и интересно. Сейчас мы на скорости 200 км в час будем проходить у этого склона справа. Гора Альбины – это тот где мы вчера убирали. Да. Я сейчас разгонюсь до 240 км в час. Мы летим как хороший, очень бодрый самолетике. Скорость сейчас 220. И поворачиваем в сторону нашей горинов. Смотри, налево. Да. Вот эта гора слева это называется Ранбор. Мы на ней высоту забирали? Да. Ну что, пройдем над ними повыше? Да. Делаем красивые кадры? Да. Да-да-да. Нас... <му> вот они. Они, надеюсь, видят. Надеюсь. Ага. <смех> <смех> Дерви камеру, держи держи, снимай сейчас. Что ты? Я не знаю, я просто. Ты в восторге? В большом. Так страшно, Давай. но так круто. Давай-ка. Так, друзья, смотрите, пакетик пустой. Паула выдержала. Паула, ты избранная. 20% человек только может так слетать. Возможно... Особ... Особенно в такой турбулентности, как сейчас. Особенность Ох. полета, друзья, посмотрите, видите ветер какой сильный. Вот колдун показывает. Сейчас дует. Ну, здесь по 10 метров в секунду, где-то порывчики такие. А наверху, ну, можно посмотреть, как облака несутся. В общем, дует сильно. Возможно, буду летать, когда вырасту. Да? Ну-ка скажи это еще раз. Возможно, буду летать, когда вырасту. Ры! Наверное. Доча, иди сюда. Вер, Вернул целости и сохранности. Собака, полетишь? Собака! Ой, ну как? Ну вот, мы целая сохран... невредимая. И так. пакетик, пакетик не понадобился. Огонь! Огонь у вас, Ой, доча! Так что, товарищи родители, зачет. Я понюхал, вроде бы не испортилась, дочь. Да? Ну был маленький принц, а сейчас вот и в Сент-Экзепери маленькая принцесса. Маленькая принцесса. А планер зовут принцесса. Да. О, что Записываем тебя на курсы. Да, Грядя буду выгнать. Игорь, в Сент-Экзепери. Свинец есть. Да, да. Папа, полетит? Сейчас прям можно? В чем, в чем проблема? Волна стоит. Можно? Мы, если ты не сблюешь, мы сейчас на 5800 заберемся. Хочу. Одень какие-нибудь трусы теплые и так далее. Хочу. Давай, пошли. Давай, ну, погода действительно хорошая. ко Ну Ку -ку. как вы? Отлично. Макся, ты снимаешь? У тебя тоже камера? Да? Вот ты как папа. Блогером будешь? Семья блогеров. <MonothIL _> Ladies Вот я лечу в свободном полете! Так ты не блядь! Слезу! Как это круто! Мать ваша. Это круто! Ух ты ж ж... Пятерка была? у нас гараж. Смотри-то там, посмотри-то Сям Ох ты же, твою жизнь Сейчас мы летим боком Мы даже так умеем боком летать Посмотрим вперед по курсу Все вот интересно, какой рукой я переставляю закрылок, угадайте, уважаемый любитель планерного спорта, если одной рукой я держусь за ручку, а другой за телефон. Я вам расскажу, ручку я зажимаю вот так ногами, видите? И планер при этом вот летит, вот. Алдос пилотировать не умеет, так был бы был ученик, я бы попросил бы его. И планер с зажатой ручкой прекрасно пилотируется. Мы выпускаем тормоза воздушные и снижаемся, чтобы сбросить высоту, а то так до вечера не приземлился. Первого один день видно, тогда увидим для них, плохо видно, конечно. Подожди, там хоть? Я плачу. Плачешь от чего? Почему ты плачешь? Ну что? Что тебе было труднее всего? О, наверное, выдерживать наши такие негативные. А -а -а. Да. Было такое однажды. А мне тяжелее всего было вот так вот все время. Носки подтягивать, чтобы не опираться педали. а а, -а чтоб я бы <laughs> тебе надо было отодвинуть их просто, <laughs> так, сказал бы сразу. Довольны? Семейка, довольны? Семейка потеряла невинность планерную сегодня. Наш эскорт сопровождения, две машины сопровождения, скорая помощь психологическая. Как это? Лечим, лечим всех от этого, как его зовут, от боязни воздуха. Да, да, да. И укрепляем желудок, укрепляем желудок, или помогаем похудеть. Лучший способ похудеть полетать на планере.